Всем доброго времени суток! С вами Надежда и канал ⁇ Мое хобби ⁇ Сегодня я хочу обратиться к опытным мастерицам лоскутного шитья и ко всем, кто достаточно профессионально шьет на бытовых швейных машинах. Моя швейная машина вот такая, и я ей довольно практически на все сто процентов. Но у меня уже давно возникла одна пока нерешенная проблема. Как только я хочу что-либо прошить металлической нитью, она начинает постоянно рваться. То же самое касается и шелковой нити для вышивки. Вот эту лоскутную салфетку я очень хотела простягать золотой ниточкой. И сейчас вам покажу, насколько часто она у меня обрывалась в процессе стежки. Вот я ее переворачиваю на изнаночную сторону. И попробую вам показать. Вот на таком участке примерно 30 сантиметров. Раз, обрыв. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. И так по всей остальной поверхности моей салфеточки. Рвется нитка у самой иглы. Но где-то вот в этом месте что-то ее очень сильно прижимает. Есть у меня специальные иглы. Вот, например, фирмы Мадейра. Вышивальные иглы. Вот так, такие же, только немножко другой номер. Есть у меня вот такие иглы. Металл. Но ничего не помогает. Постоянно идет обрыв ниточки. Мои предположения вот такие. Ну, Во-первых, мне кажется, что это может зависеть от качества используемых ниточек. Вот эти нитки, естественно, из Китая. Я могу согласиться, что они не подходят к таким швейным машинам. Но вот эта ниточка очень дорогая. Я не помню ее марки, но это меланжевая ниточка шелковая специально для вышивки на швейных машинах почему она рвется мне тоже непонятно вторая причина возможно я неправильно регулирую натяжение верхней нити и третий вариант у меня такой что может быть нужно и нижнюю нить использовать точно такую же потому что честно говоря я вниз Заправляю обыкновенную хлопчатобумажную 40 или 45 лен лавсан. Может быть в этом проблема, а может быть и нет. Подскажите, пожалуйста, мои дорогие, в чем может быть причина обрыва металлической нити и нити для вышивания в швейной машине? Заранее вас благодарю. Буду рада вашим комментариям. Спасибо за внимание и до встречи!